Потерял сколько сил По ухабам дорог колесил А теперь исполняю мечту Еду к милой, к любимой, спешу Я обрел с тобой мир и покой Путь Путеводной стала звездой Я тебе свое сердце везу Просто быть с тобой Рядом хочу, я тебе свое сердце везу. Просто быть с тобой рядом хочу. Поезда, поезда, Проводница, редко как дела. Чтобы жизнь моя стала светлей, Улыбнись, чаю крепче налей. Стук колес даль уносит меня, Покидаю родные края. не встречай меня, жди, Вдалеке ты услышишь гудки, На перо не встречай меня, жди. Твою благодарю, Я тебя не отдам никому, И спасибо я Богу скажу, Что послал мне любовь и жену. Ты надежда моя и судьба, Ты единственная. Приближает мечту Закрываю глаза и лечу Стук колес приближает мечту